Профессор Казанского федерального университета установил рекорд в русской версии Википедии. Статус Избранная получила сотая статья Дмитрия Мартынова, профессор кафедры алтаистики и китаеведения Института международных отношений КФУ. Википедия это уникальный проект, когда добровольцы захотели описать весь существующий мир на всех существующих языках. Половину, наверное, из полутора миллиона статей в русской Википедии написал в общей сложности юзу человека, всего на все. В основном это люди, которые при этом как-то вот хотят нести свет окружающим, но не в рамках инструкции, не в рамках своих прямых должностных обязанностей и прочего. Есть такое понятие, как академическая свобода. Соответственно, для меня это тоже было интересно. Да? То есть я мог, могу в Википедию писать практически, ну, естественно, писать в научном стиле, да, там, со ссылками на соответствующие источники, о тех вещах, которые интересны лично мне.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 По словам Дмитрия Мартынова, накопление знаний для будущей статьи может занять всю жизнь. Некоторые темы он начал изучать еще в далеком детстве. И, как отметил профессор, приступать к написанию хорошей статьи можно тогда, когда человек до предела наполнен знаниями по выбранной теме. Если брать физически от начала подбора литературы до оформления текста, ну наверное, по времени это сопоставимо с написанием обыкновенной серьезной научной статьи, скажем, для издания «Вак или от 3 до 5 месяцев. То есть самое главное же только не в том, что ты постоянно этим занимаешься, да, ты же еще живешь обычной жизнью, ты ходишь на занятия, ты преподаешь, ты оформляешь какие-то документы, и у тебя потом таких работ их много. К слову, о самом Дмитрии Мартынове также имеется статья Википедии, написанная коллегой из историко-архивного института РГГУ, профессором Михаилом Бабкиным. Диана Желенкова, Лев Халиулин, Универньюз.